Современный мир – мир перемен. На нашей программе мы учим лидерство, мы учим развивать в себе лидерский потенциал. И мы говорим, что лидер должен быть внимателен к изменениям, происходящим во внешнем мире, должен уметь управлять этими изменениями. Сегодня мы принимаем как ключевое определение лидера, сформулированное как «Лидер помогает перейти человеку с того места, на котором он находится сейчас, в другое место». Понятно, невозможно научить других помочь им, если ты сам не знаешь, как. Лидер должен, призван уметь реагировать не только быстро, но и обладать разными стратегиями поведения. Цель нашего сегодняшнего марафона – предложить вам некоторые из этих стратегий. Полезны именно сейчас, именно при таком характере перемен, которые испытываем, переживаем мы сейчас с вами в связи с глобальной пандемией. Мы очень надеемся, что мастер-классы будут полезны вам, а вы, в свою очередь, поделитесь приобретенными знаниями и в потенциале навыками со своими подругами, со своими коллегами, с теми, кто близок и значим для вас, да и просто исходя из еврейских ценностей тикуну лам Хасадим. Итак, сегодня у нас три темы, три спикера, три мастер-класса. Открывает наш марафон Елена Строганова из России, психолог. Она расскажет, поделится с нами, как преодолевать тревогу, как нормализировать свое психологическое состояние, пересмотреть и актуализировать свои жизненные цели. Итак, предоставляю слово Елене, но при этом предупрежу, что самому активному участнику мастер-класса по рекомендации Елены мы подготовим специальный приз «Книга», Ирвина Ялома, Шопенгауэр, как лекарство. Итак, Лена, передаю вам слово. Добрый день, шавуатов, рада всех приветствовать. И да, мы сегодня собрались, в общем-то, по хорошему поводу э, обменяться опытом, поделиться и своими какими-то жизненными наработками профессиональными, э, поэтому... Я всех приветствую. Буду рада, если будете активно сотрудничать, активно работать, активно поддерживать какие-то инициативы, которые я с предложу. Я в работе своей как психолог использую несколько направлений. И вот одно из моих направлений, любимых направлений, это, конечно же, эмоционально-образная работа. Так, я хочу на слайд. Это у меня не работает. А вот, интересно. Тема, моей, тема моего сегодняшнего мастер-класса «Как не потерять авторство своей жизни, несмотря на внешние обстоятельства». Если поиграть словами «авторство своей жизни», то это, конечно же, наверное, каждый из вас что-то свое представит. Но я хочу подумать в направлении «авторство жизни» имеется в виду, что человек, который так или иначе пишет историю своей жизни, человек, у которого э, есть контроль, звук, пожалуйста, уберите, э, есть контроль, есть контроль. А, это люди, когда, у нас, когда есть авторс, э, авторство своей жизни, это значит, я могу неким образом управлять событиями в своей жизни, подчеркну слово неким образом, потому что модная и в принципе правильная правильный акцент на то что ты ответственен за все что происходит в твоей жизни отчасти все-таки отчасти я думаю что как никогда как никогда на вот в сегодняшние дни мы можем понимать что не все далеко от нас зависит существуют внешние обстоятельства которые так или иначе на нас влияют и Нужно понимать те границы, как, при которых мы отвечаем сами, за что мы несем ответственность в своей жизни сами, а за что, в общем-то, мы не можем нести ответственности, вот, и, собственно, не надо пытаться. А, с, с, сегодняшний день, сегодняшнее время у нас стоит массу неопределенности. Я хочу сказать, что я нашла тут чудесную цитату, Марина Мелия, это интересный, известный коуч. она говорит следующее, «Сегодня неопределенность внешнего мира очень велика. Мы не знаем, что будет не то, не то, что через год, а даже через месяц. У нас нет никаких гарантий, что мы добьемся поставленной цели. Несмотря на это, мы должны создавать и поддерживать определенность внутри себя». Вот мы сегодня с вами будем говорить про определенность внутри себя. Что такое определенность внутри себя? Это, скорее всего, кто я, понимание того, кто я, какие мои цели в жизни, как я могу регулировать те или иные переживания, состояния в себе, что я могу, в принципе, я могу и должен, должна делать в своей жизни, чтобы являться автором моей собственной жизни, чтобы ее писал, писала я, а не кто-то другой. Вот. Мы сегодня будем говорить про переживания, про эмоциональные состояния. Потому что я психолог, который в основном работает с эмоциями, с переживаниями. И очень трепетно, надо сказать, отношусь к переживаниям людей, которые ко мне приходят. Я попробую дать вам несколько методик, которые помогут вам научиться себя контролировать, себя не контролировать, а, скажем, приводить себя в норму в довольно-таки быстрый промежуток времени. И также мы поговорим о том, как развить свою творческую часть, это та самая часть нашей личности, которая умеет находить выходы в любой самой запутанной, казалось бы, ситуации. Как она, мы попробуем научиться сочетать якобы несочетаемые вещи. А для начала я хочу поговорить вот о чем. О том, что эмоции и чувства, хотя у нас мы в быту и говорим, что это одно и то же, все-таки это в разные, разные истории. Эмоции — это мгновенная реакция человека на предмет раздражения, его удовлетворенности или неудовлетворенность от внешних условий. То есть это реакция на внешнее и внутреннее раздражение. Чувства — это устойчивое эмоциональное состояние к предмету и объекту. Они представляют собой состояние, то есть длительное они а по времени. И я хочу все-таки немножечко разграничить эти понятия, а потом чуть дальше объясню, почему. Различия есть. В чем они, ну в чем они различием? Прежде всего, когда возникли в процессе эволюции, там, антогенезе, Эволюции возникли раньше, а чувства позже. И Эмоции возникли раньше, а чувства позже. Эмоции присущи вообще всему живому и цветам, как ни странно. То есть вот поворот цветочка в сторону света — это работа его эмоциональной системы. У животных есть эмоциональные реакции, безусловно, у, у людей есть чувства. Вот. А эмоции неосознанные, они бессознательны. А вот чувства мы э, осознаем, мы понимаем, что кого-то мы любим, да, а кого-то мы там не, знаю, там не любим. Все, что, все, что связано с этим. А эмоции привязаны к ситуации, а чувства — они к объекту. То есть я могу ну, там, не наблюдать перед собой своего э, ребенка, например, но я точно знаю, что я его люблю. Э, эмоции, как разделить эмоции у меня или чувства? Например, того же ребенка я люблю, но ничто не мешает мне в данный момент сказать, ты меня сейчас бесишь, ты меня сейчас раздражаешь. Почему? Потому что в данный момент я испытываю эмоцию, реакцию. Эмоции живут в теле. А чувств в душе. И надо сказать, что вот эта фраза, что эмоции застрявшие в теле, очень часто можно услышать от психологов, особенно у тех, которые работают с арт-терапевтическими методами, методы телесной ориентированной терапии. То есть, когда мы что-то испытываем, ту или иную эмоцию, которая нас не устраивает, которую мы не любим. Кстати, вот список основных базовых эмоций. И если как-то мы не отреагировали, как-то мы их не пережили, то действительно это может приводить всем известно к психосоматическим заболеваниям или к чему-то другим, к каким-то вещам не очень хорошим отреагированием в нашей жизни. Например, не все далеко не все люди склонны к психосоматике, кто-то склонен, например, к каким-то там не знаю там к авариям или еще каким-то взрывом, который приводит к чему-то другому, и это тоже плохо. Вот, я поэтому тут, вы можете видеть радость, удивление, печаль, да, эмоции есть простые, такие, например, как радость, есть же эмоции, например, как чувство вины, вот мы называем вина, это сложная эмоция, там намного чего намешано. Я хочу вам предложить для, для, для, для разминки, чтобы все-таки мы прочувствовали, немножечко разогреться, скажем так, хочу предложить вам небольшое упражнение для развития, Развитие, может быть диагностики, я не знаю, как вы для себя определите, чувство эмпатии, может быть, проработайте зеркальные нейроны, про которые очень много пишут сейчас. Короче, я покажу фотографии людей с определенным видом эмоций, а вы мне в комментариях напишите, что же вы видите, какую эмоцию вы видите, хорошо? Там как-то Елена, может быть, вы будете отслеживать да, комментарии? А, да, да, я отслеживаю. Хорошо, да, отлично. У -у -у -у. Так, значит, первое. Что изображено, как вы считаете? Что девушка показывает? Какая это эмоция? Так. Удивление пишут. Удивление, удивление, удивление страх. Удивление, это да, да, удивление, да. А это, как вы думаете? Страх, оцепенение, страх. испуг. Да, шок, испуг, страх. страх да. Вот смотрите, вроде как бы похожи, да, вот тут открытый рот, глаза, а, но это все-таки удивление. Она а, удивлена чем-то, а это страх. И надо сказать, что в некоторых, в некоторых племенах в которой все знают фильм, наверное, что там, господи, обмани меня, да, и профессор этот чудной, который исследовал эмоции, говорится о том, что он у туземцев изучал эмоции, у них нет чувства страха. То есть страх — это немножко привитый это сообщество на навязанную история. у них есть чувство удивления, то есть все, что угодно, удивляет. То есть, а дальше мы думаем, как реагировать. Здесь страх, конечно же, да. Дальше. Uh -huh. Как вы думаете, что здесь? Гнев, гнев, конечно, а да, здесь гнев, ярость такой, прям, все понятно, да, здесь. Злость. Ну, там злость была, да, а это что? Читаемо, <свеч> отвращение. Отвращение, Презрение, конечно. отвращение, Ну, такое, да, отвращение, это да. Угу. А -а -а. Вот девушка в пестром платьишке, как вы думаете, что она испытывает? Интересная картинка. Ревность. Ревность, чувство ревности. Зависть, зависть кто-то да, написал, там, да. Да, ревность, зависть. Оценка и... оценивает. Ну, да, она однозначно оценивает и, в общем-то, явно <сёк> не в пользу девушки, которую в объятиях молодого человека, очевидно. У -у -у. Вот. Это что у нас здесь? Радость. Радость, конечно, это чувство радости. Ну вот давайте на этой картинке мы... Счастье раз... даже. Вот Счастье, есть. радость, да. Вот на этой картинке я хочу, чтобы она немножечко повисела, и мы пойдем дальше. Чувство радости, конечно же, я желаю всем нам испытывать хотя бы раз в день. Лучше по несколько раз, в общем-то, это то приятное чувство, которое должно нас сопровождать. Вот мы немножечко разогрелись, и мы начнем дальше говорить про, про переживания, про чувства, про какие-то несовместимые вещи и использовать а, метод, а, который назвали психосинтез. Психосинтез — это вообще моя любимая методика работы именно с переживаниями. Переживания – это образы, а, потому что эмоции – это тоже образы. И мы сегодня очень много будем говорить про образы, не про словесное выражение, ну то есть вот фразы, а именно про образы, какие Возникают а, когда, ну, с тем или, в ассоциации с тем или иным эмоциональным состоянием. Эмоции у нас рождаются в подкорке. И а, пока эта эмоция дойдет до коры головного мозга, в общем-то, она уже будет, ос, будет осознаваемой, и мы будем понимать, что ой, а я сейчас испытываю гнев, ой, я сейчас испытываю радость или что-то такое. Поэтому, когда люди говорят, что я хочу контролировать свои эмоции, Uh, и не испытывать, например, там, не из-за того же гнева, обиды или еще чего-то. Uh, тут uh, есть некая, uh, как это сказать, фантазия на то, что мы можем себе, себя запрограммировать, чтобы не испытывать, ну, то есть, чтобы они у нас не возникали. Это невозможно. Почему? Потому что я перед этим сказала, что эмоции гораздо в нижнем мозге, в древнем мозге возникают у нас, и они, в общем-то, передают нам. Они не могут быть контролированы. Мы можем себя мы можем контролировать только то, как мы, собственно, что, что такого мы переживаем. Надо сказать еще, что помимо вот эмоциональной системы, помимо чувственной системы, существует еще у нас у людей интеллектуальная система. И в эту систему включена способность человека знать и понимать. Да? Мы это все прекрасно знаем, понимаем. И большую часть времени наш интеллект обслуживает эмоциональные процессы и чувства. То есть, если человек э, поступает каким-то ну, странным образом или аморально как-то себя ведет, то или, или что-то еще подобное, там, не знаю, совершил не дай бог убийство или что-то еще, интеллект ищет и находит оправдание своим чувствам и желаниям и переживаниям. То есть, наши мозги именно этим и заняты. И поэтому, когда мы говорим про, про то, что мы можем контролировать свои эмоции, мы скорее можем контролировать то, как мы будем реагировать, но мы не можем у себя заставить что-то чувствовать, а что-то не чувствовать. Так вот, психосинтез, его, из, его открыл, разработал, точнее, психолог Роберта Саджиоли, это ученик Фрейда, который пошел чуть дальше своего учителя. Он предположил, что раз существует анализ, то существует и синтез. И наша личность, она не такая однородная, скажем так, масса, да, не однородный какой-то такой субстракт, однородный. Наша личность состоит из... Вот Эстер Фрисман подняла руку, что-то, наверное, хочется сказать. А наша личность состоит из нескольких разрозненных субличностей, которые очень похожи на роли, которые мы играем в своей жизни. Например, я мама и я э, там, дочка — это разные люди, по факту. да. Если у меня гармонично развитая личность, у меня нет конфликта внутри, то в моей жизни все там неплохо и хорошо, гармонично развивается. Но только, ну, стоит э, внутри себя вот эти образы, которые мы себя представляем, они, если как-то разрозненно и против друг друга борются, то, конечно же, в жизни у нас раздрайв, у нас э, конфликты внутренние, невротические состояния, в общем-то, зашкаливают. Вот, психосинтез направлен на то, чтобы синтезировать э, Разные, разные процессы, которые протекают у нас в психике. И, как я говорила, разви... помогает в этом наша творческая часть. И сейчас мы, собственно, займемся практическим упражнением. Мы будем синтезировать несинтезируемые вещи. Для этого возьмите лист бумаги. Я надеюсь, у всех есть лист бумаги. И вот мысленно, мысленно разбейте его вот на несколько вот так частей. То есть четыре и мы будем там рисовать, подчеркну я, рисовать. Соответственно, мы должны нарисовать следующее. У всех есть, да, я надеюсь, листы бумаги? Как-то вот, отреагируйте, пожалуйста. Смотрите, вот как здесь у меня написано бесконечность и конечность. Вот здесь вот, где написано бесконечность, не надо это слово писать. Нужно нарисовать тот символ, тот образ, не символ даже, а образ, не восьмерка вот эту вот, а образ, с чем связан у вас бесконечность. А там, где написано конечность, окончание, то есть чего-то, не имеет в виду нога-рука, да, окончание какого-то процесса, нарисуйте тот образ, который связан у вас именно с этим словом. И как закончите, ну как-то мейкните, что ли. Я думаю, что это делать надо достаточно быстро, да? Да, чтобы... да это быстро надо делать, тоже... особо не размышлять, да, не времени смысла, у нас да, не да, так да. много. Общем, вот пишет Наташа Найков, готова. Отлично, Наташа, тогда мы в середине, где вот пустая графа, да, мы должны нарисовать образ, тоже образ, третий образ, который связан у вас с и тем, и другим. То есть вы смотрите на это или там мысленно представляете понимаете, что это и про бесконечность, и про конечность. Наташа, можно включить микрофончик свой? Да. Включила. Молодец. Нат... Нарисовала. Отлично. Наташа, да. мы на вас будем ориентироваться, чтобы идти дальше. Следующая картинка. Так, у вот она у нас тоже. Вот. Ой -ой. Любовь и ненависть. Ну и, соответственно, в середине должно быть то, что означает для вас... И любовь, и ненависть одновременно. Лиза Пакшина просит чуть-чуть времени, не успевает, видимо. Лиза, ждем, но... А вы знаете, это очень диагностично. Вот если не идет, и оставьте, и двигайтесь дальше, потому что какие-то символы действительно, да, они никак не идут. И потом будет повод задуматься, а что ж тут в этом-то? Лена, еще вопрос задает. Можно текстом, а не рисунком? Нет, рисунком. Эмоции, как я сказала, это образы. Рисунок, именно рисунок. Давайте дальше, да? Близость, одиночество. И посередине, конечно же, одновременно. И близость, и одиночество. Так, и дальше. Определенность, неопределенность. Мы и посередке, конечно же, и то, и другое одновременно. И с удовольствием поговорю, может быть, с, один, один, с одной из двух или двумя участницами. Давайте мы посмотрим, кто хотел бы обсудить что-то в своих рисунках, свой опыт и свои переживания связанные. Девочки, уникальная возможность <связать> обсудить. Кто-то хотел бы <связать> сразу вместе с психологом. А может... Посередине определенность неопределенность. Это что там должно быть? Это что-то третье, что для вас означает и определенность, и неопределенность одновременно. А это должна быть какая-то синтез этих двух картинок, или может быть третья картинка? Это третья картинка, да. Ну, вы на нее смотрите, вы то... и для вас это точно определенность и неопределенность, как с какой стороны посмотреть, грубо говоря. Саша, напомни, пожалуйста, близость и одиночество, Что посередине? А вот то, это одно задание одинаковое то есть тоже образ который означает для вас одновременно и близость и одиночество ну вот если вы смотрите на этот да, пишут девочки сложно сразу придумать особенно промежуточное понятие да да я понимаю кто-то хочет обсудить давайте мы просто это обсудим вот кому это интересно Ну, сразу будем обсуждать с самого начала или по одному как угодно как угодно я могу начать, если давай. хотите. Да, давай. Вы кто, представьтесь? Алена Махова, город угу. Ну, смотрите, бесконечность, в принципе, в моем понимании, это когда смотришь на море и нет горизонта. Угу. Конечность — это, допустим, я смотрю на горы, да, и понимаю, угу. что с высоты там может быть законченность как бы определенная. Uh -huh. а, в середине, а в середине, в общем, как бы, я это представляю, допустим, объекты сам по себе. Какой объект? Ой. Объект, объект это природный, да, там. Алена, вот середине не слышно было объект, чего? Ну, допустим, совместно это, получается, море, лес и горы. То есть для меня это как uh -huh. бы совместно такое объединенное понятие uh -huh, uh -huh. uh -huh. следующее приступать или нет давайте мы а вот скажите а какой вот из этого всего списка у вас больше всего вызвала одну скажем трудность написать ну нарисовать? близость и одиночество uh -huh, uh -huh. что что не пошло ну как бы среднее не пошло uh -huh. то есть близость я понимаю одиночество тоже а вот среднее как бы uh -huh. понимание Uh -huh. Как это объединить близость и одиночество? То есть я умею быть и с близкими, и одна. Поэтому эту середину как бы понять. Вот. А я и... не смогла на середине сделать любовь и ненависть. Любовь. Так, а не а кто говорит? Я просто чтобы видеть. Елена Наташа Найгов, Краснодар. А, да, Наташа, ага. А, любовь и ненависть не смогла, да? Вот, сижу в полном тупике. А что у тебя, любовь? Скажи. Любовь я нарисовала руку, которая протягивает сердце, uh -huh. а, ненависть? а ненависть, которая останавливает. Uh -huh. Uh -huh. А вот посередине у меня чуть ничего нет. Скажи, пожалуйста, а близости одиночества ты что нарисовала? Близость это? Близости я нарисовала семью, четыре uh -huh. человека. Uh -huh. Одиночество, один человек, который смотрит в окно. А угу. посередине у меня я лежу в комнате, у меня вроде все есть, но меня сейчас никто не трогает. Это угу. такое, наверное, да, это уединение, да, когда хочу, да, да, и... да. Угу, Ясно, да. Хорошо. Наташа, я думаю, что. Ну... Неким образом, ну, ты же э, руководишь волонтерами, неким образом это, конечно же, откладывает отпечаток на мировоззрение в целом, поэтому любой, то есть рука, которая протягивает сердце и рука, которая, там, это, говорит стоп, наверное, никак она не сочетается. Что-то бывает третье. Немножечко, если отойти от рамок вот нашей профессии, от рамок нашего мировосприятия, восприятия, осмотреть вот представлять мир чуть-чуть, ну знаете, представить как он на квадрокоптер, да, кажется это вот. Не, ну ты знаешь, Лен, я когда рисовала руку, протягивающую сердце, а -а -а. я подразумевала, что любовь это как мы даем. Да, да, да, да, я про это и говорю, что да, конечно же, да. Я ей говорю, что если посмотреть на наш мир немножко выше то какие-то понятия можно действительно, и он... мир не плоский у нас, он все-таки объемный, как, я не знаю, как драгоценный камень, да, у нас много граней. Поэтому, если вы подумаете, немножечко дадите себе возможность потом продолжить это упражнение. Кстати, классное упражнение, я его у своего учителя, Константина Сергеевича Лисецкого, в общем-то, нашла, и он его предлагает, и его очень люблю ну, проводить попробуйте э, все-таки синтезировать эти вещи. Это должна быть какая-то э, ну, скажем, новая. Новые. Ну, любовь, например, я не знаю, например, есть такое понятие, как э, это можно список продолжать бесконечно. Например, свобода и рабство. Да? Свобода – это может быть что-то, я не знаю, ну, что-то такое там. Что может быть свобода? Не знаю, там, путешествие, самолет, да, например, кого-то. Рабство у кого-то может, может быть, конечно, там, клетка. Да? А одновременно это вообще может быть ребенок или собака или что-то такое, да, что говорит о том, что мы вроде как свободны, но теперь мы точно работаем, ничего не можем делать без того, чтобы не, не оглядываться, мы уже не свободны. То есть вот так, понимаете, смотреть на вещи. И когда мы научимся на вещи смотреть объемно, то, наверное, мы сможем и каких-то конфликтов избегать и допускать чужую точку зрения в том числе. Оставим эту технику, вы ее как бы для себя зафиксируете и движемся дальше, чтобы у нас времени так много. А дальше а, вот Лен, там, а то, там, то да. что а, начинала Алена Махова говорить, что-то там, какой-то комментарий возможен? Так, на, на, на, ну Да, конечно же, Алена, что-то конкретное хотите сказать, ну, какой-то комментарий получить на что-то конкретное? Ну, как бы тут вот я не могу посредине, то есть правильно ли мое представление об этом, или это индивидуально у каждого? Во-первых, все эти техники индивидуальны у каждого. Я думаю, что нужно, ну, как сказать, обратить внимание на то, в, как, в какой из графов ну, возникло больше ну, затык такой, скажем Mm -hmm. Почему не пошло? Это может быть та область, которую страшно там для себя как-то вот разобрать или что-то еще. Давайте мы, те, кто вот, скажем, вы для себя все зафиксируйте область которая сложная я попробую может быть в последней технике как-то мы к этому вернемся хорошо попробуем с этим что-то сделать надеюсь получится у нас но комментарии мы можем вас же индивидуально получить да как комментарии бы? можно индивидуально да потому что сейчас мы если в консультацию превратим все да да да вот это. мне главное да -да -да -да. важно мне главное в этой истории важно чтобы вы немножко так вот это вас затронула и вы стали в этом направлении думать и искать эти возможности где в ваших жизнях это же это мы про переживания говорим, про чувства, да, а у нас в жизни все это есть. То есть роли наши социальные, там, я не знаю, что там, события, которые можно вроде как бы и сочетать, а, и видеть какие-то новые грани, краски и так далее. Мир, он далеко не черно-белый, вот, поэтому давайте чуть дальше, да. Управление да, да. «Времена года моей души». Про что это? Это про то, что мы сейчас находимся в той стадии, состоянии, я не знаю, ситуации, когда мы действительно э, можем чувствовать прям буквально ну, вот, целиком и полностью о том, что, чувствовать то, что э, есть нечто большее, и есть нечто такое, что над нами властвует. И у нас могут сбиться наши цели и задачи, которые мы так или иначе ставили когда-то, там, до карантина. Или мы можем сейчас ставить какие-то новые цели, задачи, которые непонятно приведут нас к чему-то или нет. Все это вокруг, все это, все это там, неопределенность. В общем, мы сбиты с толп, очень многие из нас, да. Выходить из дома, не выходите из дома, там, страхи, п -п -п -п -п паника и так далее, может, нас их присп... ну, там, у нас может присутствовать. Вот. А времена года моей души — это про то, что как... Цели, как, как мы ставим цели задачи? Далеко не, каждый, не, далеко не каждые цели задачи мы ставим осознанно. Вот прям сели, решили и, и там двигаемся. Нет, очень много, очень много мы ставим цели задачи, бессознательно э, не осознавая, не, не, в общем-то, только потом, когда что-то случается, мы понимаем, собственно, что это было и для чего мы поступили так или иначе. И мы можем ориентироваться, конечно же, на, на, на природу, особенно в России, да, у нас четкие есть времена года, у нас зима, которая, о чем она говорит, о том, что что-то затихает, успокаивается, но в то же время и умирает, для кого-то зима — это смерть, буквально, да, потом есть весна, период возрождения, каких-то новых надежд, мечтаний, потом лето, где мы собираем, где у нас все это расцветает и дает плоды, в общем-то, все это вот у нас так пора такая, цветение, да, осень, когда собирается урожай, и что-то опять начинает тихонечко-тихонечко отходить. Если мы э, в своем, там, не знаю, там, мировоззрении, понимании жизни ориентированы на то, чтобы собирать плоды, то вот эта цикличность, когда мы наблюдаем за временами года, нас в принципе успокаивает. И мы понимаем, что да, для того, чтобы что-то начать, ну, что-то должно отойти на второй план, умереть, отмереть и так далее и тому подобное. А если же мы рассчитываем, что, и не то что рассчитываем, а если мы в фантазиях, в своих мечтах надеемся на то, что вот только победа, только успех, только возрождение, только вот, собственно, вечная весна, то цикличность, которая в мире есть, была и очевидно будет, нас, конечно же, расстраивает, мы стараемся все это делать, ну, как-то вот с этим бороться, я думаю, что многие из нас видят, Ой, неудачные пластические операции каких-то очень-очень возрастных звезд, которым хорошо за 70, может быть, они все хотят как на 30 лет. Потому что люди никак не смиряются, в том числе с тем, что их тело, оно просто, наши тела, они дыленные, они проходят период определенный. Не зря пела Алис Френдлик, да, осень жизни, там нужно благодарно принимать, как осень года. Так вот, у меня к вам предложение так, провести такое упражнение. Нужно взять листочек, опять-таки ручку, хотите карандаши, хотите ручку, ну, ручку, наверное. И мы напишем с вами 5 пунктов 5 пунктов целей и задач, которые в вашей жизни сейчас, они, скажем так, отходят на второй план. То есть -то перечислите что-то в своей жизни, что для вас уже становится не таким очевидным, не таким важным, не таким значимым, то, что, собственно, отходит. Может быть, брак, дружба, не знаю, работа, мировоззрение, философия, все что угодно. Прям две минуты даю, прям реально две минуты, чтобы пишем пять пунктов. Будет больше, пишите больше. Сосредоточьтесь на том, что как бы изменяется, меняется, но не исчезает. То есть все равно что-то какое движение пошло вот в сторону убывания, но оно не исчезает. Ну, а если нет такого, вот как шла жизнь, так она идет. Нечего и написать, что уходит на второй план. Оставьте как есть, возможно, либо да, либо это может быть настолько страшно себе в этом признаться, что оно блокирует просто наше сознание, и, и ничего, и пускай остается сейчас. Давайте мы вас это вот там, дергать не будем. Знаете, это же может быть не обязательно какие-то события, которые вот вам хлобы, что-то что-то меняется. Это может быть какое-то там отношение там, к еде и еще что-то. Неважно что. Вряд ли у вас все стоит как есть, наверняка что-то меняется. Предпочтение, в известике, в одежде, еще что-то. Да. Давайте мы сейчас это не будем обсуждать. Мы просто напишем Окей, да еще минута осталась. Попробуйте написать, попробуйте сосредоточиться. полминуты 5 пунктов у кого-то может больше кого-то меньше ну как бы мы сейчас нет. следующее задание мы оставляем как есть следующее задание из этого упражнения нужно написать также пять пунктов того перечень того что находится у вас в самом начале в стадии становления, пока еще не полноценной части, то, что еще пока не стало полноценной частью вашей жизни. Пять пунктов того, что только-только зарождается. Пять пунктов. Тоже две минуты. А начинаем заканчивать. Оканчиваем. А теперь посмотрите на второй список, на второй список, где мы вот эти вот наши начинания перечислили. И подчеркните для себя или как там выделите пункт, который вам особенно интересен. Вот особенно интересен. И напишите кратенько, тоже сейчас дам две минуты, кратенько напишите его, в общем-то, небольшое пояснение к этому пункту. Какова предыстория того события, которое так или иначе входит в вашу жизнь. В чем оно, собственно, так, наверное, кто-то хочет спросить. Какова предыстория? Что помогает или мешает его появлению? Пункты с первого выкочевать, во а второй, не знаю, давайте мы это с вами обсудим, вот когда закончим упражнение, хорошо? Вот, да, возьмите его, собственно, может, как-то поработаете. Какова предыстория этого пункта? Что будет, когда, в общем, как он будет развиваться дальше? Как будет это выглядеть, когда э, вот это вот событие войдет в вашу жизнь? Прям напишите небольшое пояснение. Тоже две минуты буквально. Выберите один пункт из, из второго списка. Елена, еще раз четко, можно выбрать да. один пункт из второго списка? И... Второго списка, выбрать пункт, который вам особенно интересен. Прям возьмите его на рассмотрение и напишите про него ну, какое-то описание. То есть какова предыстория того, что вот, этот, ну, вот это вот событие входит в вашу жизнь? А что можно сделать для того, чтобы это развивалось? И как оно будет выглядеть, когда действительно прям стабильно все это событие войдет в вашу жизнь? Как будет ваша жизнь выглядеть? Вот. Uh -huh. Просмотрите mm -hmm. этот пункт более так, с разных сторон, объемно. Mm -hmm. mm -hmm. Прям буквально пару минут тоже. Если сложно отвечать на эти вопросы, которые я задала, ну просто как-то посмотрите на этот пункт повнимательнее и напишите про него все, что можете сами сказать и написать. Кто готов, предлагаю микрофон включить и поговорить на эту тему, если кто хочет по поводу вот этого пункта, который мы сейчас внимательно рассматриваем. Или вообще самого задания. Давайте, кому хочется очень, прям, есть потребности обсудить, прям готова сейчас выслушать ее. А можно мне? Конечно. Кто это у нас? Анна Городорел. Да. Аня, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Дело в том, что по поводу во втором пункте, то, что ну, в первом, просто так, небольшой экскурс, а, творческий человек, работаю в театре, организации мероприятий, мероприятий праздников, естественно, что а, в данной ситуации это все очень сложно, невозможно, очень огорчает. Да. Но так как у меня есть собственный дом, и мы в нем живем, а, я за 20 лет первый раз поняла, зачем он мне вообще нужен, зачем нужна земля. Uh -huh. И во втором задании я написала, uh -huh. что я начала получать удовольствие от того, что я нахожусь близко к природе. Это вообще, я очень городской человек, у меня uh -huh. очень сложное отношение с землей. Вот. А тут мне одна моя знакомая приятельница дала рассаду цветов, что никогда со мной вообще не происходило за всю мою жизнь. Вот. Я приехала, я взяла у нее цветы, я их высадила. И начала получать удовольствие и понимать, какой это кайф, наблюдать за тем, за делом твоих рук, когда ты все это а, посадила, когда ты поливаешь, когда ты видишь, как они цветут по-разному, что-то отмирает, что-то uh -huh. начинает расцветать. И когда, опять же, первый раз в жизни я сама пошла, купила семена, uh -huh. высадила это на подоконнике, прорастила, потом все это посадила в землю. И... Наблюдаешь и разочаровываешься, когда ну, что-то не получается, когда uh -huh. что-то не всходит, отмирает, и ты поливаешь каждый вечер, когда жара полная, и радуешься, uh -huh. когда э, дождь, и поливать не надо, uh -huh, uh -huh. вот. И потом еще кто-то дал рассаду помидоров, тоже вообще первый раз в жизни, конкретно мне дали рассаду помидоров, чтобы я посадила, и я пообещала, что да. Вот, и тоже наблюдаешь, как они там приживаются и так далее, поэтому... В вашей жизни думаю... появился новый ресурс, да, который вы черпаете силы и удовольствие, правильно? Да, да, это земля, кто бы мог подумать. Здорово. Это огородничество, и вот, Но это, угу. только, это только начало, это не просто начало, это вот даже еще таких вот планах, планах самых-самых, uh -huh, uh -huh, то есть uh -huh, вообще нельзя uh -huh. сказать, что там что-то идеально, но uh -huh. это вот первый шаг к тому, что я вообще никогда не делала, и uh -huh. не было времени, а может были в основном, ну как бы отговорки, uh -huh. что мне никогда uh -huh. и uh -huh. не хочу, это не мое. Вот. А сейчас, видимо, появилось больше времени, и ты начала а, открывать глаза и осмысливать, где ты находишься, где ты живешь, что рядом, что у тебя под ногами, что над головой, а, поэтому... И это, кстати, дает, я хочу сказать, люди, которые действительно руками что-то делают, они, знаю, там рисуют, дощечки вот эти вот там, как это вот, Саша Гальцкий там со стариками работает, да, там сажают цветы или что-то еще и получают результаты. Это действительно, да, дает ощущение того, что ты автор своей жизни, ты что-то можешь. Это потрясающее ощущение, и это потрясающий ресурс того, как бы тех компетенций, которые мы можем предъявлять миру и самим себе, конечно же, это дает и уверенность, и чувство такого наполнения, безусловно, да. И надо сказать, что это дополнительный язык общения с миром. И чем больше у нас языков общения с миром, искусство, музыка, наука, я не знаю что, там, садоводство, там, как это называется правильно, все что угодно, и чем больше мы получаем таких вот... Ответ от мира, что и тут, и тут, и тут, и это мне интересно, тем лучше у человека жизнь, она интереснее, насыщеннее, и тем больше точка опоры, да, вот этой внутренней, при, при всей, не, всей этой огромной неопределенности э, жизни, которая у нас э, действительно определена. Самая определенная жизнь понятно, это у кого? Это у рабов, да, потому что понятно, что там, стал ну, вот, там стал работать и дальше, там, ну, и ничего от тебя не зависит. От, как, чем больше свобода, а свобода, она связана с этим переживанием неопределенности, и тем и, и, и страхом Вот, да. Аня, если я вас перебила, нет? И, да, вы все? Нет, нет, в принципе, да. да. Все. И я не знаю, насколько это, опять же, вот у меня для меня это вопрос: насколько это надолго, ну, со мной Но это. Ну, не важно, не важно. Вы имеете вот. да, оно также может отмереть, как и пришло, собственно, к этому надо относиться проще. Ну, немножко, да, что вот, да. но на данный момент это прям, несмотря на то, что плюс еще то, что как бы все дома, это угу. тоже один плюс того, что а, во время этой повседневной угу. суеты а, ты не замечаешь и ты находишь удовольствие, что все дома. Да, да, да, то есть вот кто-то такой открывается, да, может быть да, у вас да. тоже пунктов вообще не да. Окей, давайте мы сейчас перейдем к следующему упражнению, которое так или иначе связано вот с тем, что мы сейчас делали, и, и сейчас, и до этого. Я хочу познакомить вас с таким методом, он называется мандала, рисунок, рисунок в круге. Я очень надеюсь, что есть карандаши, если нет, ну ладно, уже. В общем-то, мандала, я думаю, всем нам известно слово «красивый мандал», да, который там рисуют там из песка, делают тибетские, кажется, монахи, да? Но психологию слова «мандала» принес Карл Юнг. Он, собственно, сам много-много лет рисовал «мандалы» и использовал для своей работы именно вот «мандалу». По мнению Юнга, работа с мандалы дает нам доступ к нашему центру нашей личности и открывать мы можем свою уникальность. «Мандалы — своеобразная карта смысла и цели жизни человека», — говорил Юнг. Так когда арт-терапевт может предложить э, своему клиенту там, по, ну, заняться этим методом? Тогда, когда человек не знает, как поступить дальше, когда у человека какие-то переживания сложные, которые его тревожат. И я сейчас дам технику, которую вы можете использовать в э, те моменты, когда, когда вам сложно, когда ваши эмоции могут зашкаливать, когда вы не знаете, как поступить. В общем, для того, чтобы выплюснуть, вытащить из себя вот эти вот застрявшие эмоции и переживания. Что нужно сделать? Что, в общем, когда кризисы какие-то у нас случаются или просто вот там с кем-то поругались, а высказать конкретно, куда идти человеку, которого вас обидел, не стоит, наверное, да, а с переживанием сделать, что-то нужно. В общем, что, что, что можно сделать экологичного и правильного для того, чтобы и себя немножечко, скажем, обезопасить и, и идти дальше. Берете лист бумаги, располагаете его, ну, как вам удобно. И рисуете круг. Посередине рисуете круг. Кто-то из психологов рекомендует взять тарелку, обвести. Кто-то говорит от руки. Я из тех, кто говорит от, ну, от руки, нарисуйте круг. И вот давайте сейчас вот сосредоточимся, вот прямо сейчас прям буквально 30 секунд, смотрите на этот круг и пытайтесь э, погрузиться в то состояние, которое у вас, например, было при, может быть, как при выполнении первого задания, когда что-то не пошло, и тот пункт там, я не знаю, у кого-то любовь и ненависть, не, не, вот у Наташи не срослось, вот это вот центральное, у кого-то вот у Алены, например, э, близость одиночества, да, может быть. Как, оно же вот это вот не, не, не то, что не смогли на, написать, нарисовать, оно какое-то дало переживание, что вот вот оно сейчас у вас сидит, это переживание, однозначно оно где-то есть. А, либо вы возьмите то тот пункт из первого списка, где мы говорили про то, что что-то отмирает. Или возьмите пункт из второго списка, то, что зарождается у вас э, сейчас, потому что зарождение, это же тоже не всегда прям круто-круто, это же связано еще и с тоже с чувством неопределенности, которые, в свою очередь, и тревогу повышают, даже непонятно, к чему придет. В общем, посмотрите в центр, посмотрите на этот круг, вы его нарисуете, и посмотрите на этот круг. И погрузитесь в то состояние, в котором вы пребываете. И возьмите и нарисуйте это состояние. Может быть, это будут какие-то события, прям нарисуйте. Либо пятна цветовые. Я не знаю, что вы нарисуете, но просто нарисуйте. Вот прям вот либо, знаете как, лучше вот смотреть, взять карандаш, какой вот рука вот, в общем-то, берет, вот хочется этот вот прям по -по позволить себе взять тот карандаш, который берется, и дать волю руке, и пусть она там чертит что угодно. Вот рисуйте до того момента, когда вы поймете, что все достаточно. Единственное, у нас сейчас времени мало, поэтому я даю прям буквально 3 минуты на то, чтобы это нарисовать. Мы чисто технику узнаем. Три минуты мы рисуем. Лена, мы рисуем только посередине или по всему кругу? А вот как хотите. Ага. Вот как рука. Хочет, не сдерживайте. Потому что, знаете, это тоже диагностично. можете брать разные цвета. Пожалуйста, цветы ромашки разные, да, да, пожалуйста, пожалуйста. Юля, руку что-то подняла, да. Юль, забыли, наверное. Случайно, так... случайно. А, хорошо, хорошо. Угу. Заканчиваем. Кто особенно уже нарисовал, возьмите либо другой лист бумаги, либо по бокам, если есть место, и выпишите все-все ассоциации, которые у вас приходят в голову, глядя на ваш рисунок. Вот вообще все. В выражениях не стесняйтесь, никому мы это не показывать не будем. Вот когда дом будете рисовать, я очень надеюсь, что вы время от времени будете эту технику применять тоже, не стесняйтесь и постарайтесь немножечко задуматься о том, какие ассоциации вы пишете, а, либо связанные с телом, например, там, я не знаю, там тошнит, там что-то такое, да, то, что проявляется с телом, я не знаю, там сладкое, я не знаю, какие то, что вот то, что может, телесное, да, и особенно ориентироваться на те ассоциации, которые связаны с эмоциями, там страшно в гневе, там, радостно, ну, все, что рисуется у вас там. Алена, когда будете смотреть, вот специально мы это самое, сейчас я на вас как бы акцент делаю, это именно попробуйте ассоциации выписывать, Аромашки ромашки же не зря появились у вас, это может быть из той вашей близости, одиночества, кто его знает. Но у меня идет радость, ослабление, спокойствие, улыбку вызывает. То есть у меня очень хорошие эмоции. Вы знаете, а, одиночество и близость, оно тоже может быть хорошим. То есть это не обязательно прям беда. Нет. Безусловно, есть, конечно. Да, может быть, а у вас для вас -то уединенность и какая-то там такая некая закрытость, а, тоже хорошо, но что нет. -то? Ну да, есть он для меня, это и хорошо. Да, Динами. Да, да, да. Поэтому все это вот туда же, да. Попробуйте вот. Именно в эту сторону да, смотреть. Хорошо. Угу. Так, и дальше третий пункт — это нужно дать название этой вашей картине. Прямо вот посмотрите на нее и дайте название. Собственно, вот вся техника. Шаг первый. Начертить круг и внутри круга нарисовать свое переживание, выписать все ассоциации и дать обязательно название рисунку. Это упражнение... Вот сейчас пока прям 30 секунд. Закончить, дать название, любое название, но его обязательно отдать. Это упражнение нужно делать именно <coughs> все три пункта, соблюдая. Почему? Потому что когда мы начинаем вырисовывать, мы вытаскиваем свои переживания на рисунок, мы вытаскиваем из себя, из ну, своей психики то, что нас тревожит так или иначе. А, тот же, тот же а, Роберт Асаджоли, который метод психосинтеза разработал, он говорит, что над нами властвует все то, с чем мы себя отождествляем. То есть если мы в гневе, мы с ним себя отождествляем, его надо вытащить, чтобы он над нами не владел. То есть не он определяет наше поведение, а мы как бы это более сознательные граждане. Да? То есть первый рисуем обязательно, шаг второй выписываем ассоциации. То есть мы, грубо говоря, из, как я говорила, эмоции рождаются в подкорке, вот мы их вытащили из подкорки, мы их нарисовали. Выписать ассоциации — это наши все переживания, то, что мы чувствуем в данной ситуации. И третий шаг — обязательно дать название рисунку. То есть мы осознали эту эмоцию, она перестала нас тревожить. Она перестает таким образом вообще владеть нашим поведением, жизнью, в конце концов, состоянием. Вот. И, в принципе, профилактически рекомендую это упражнение делать каждый вечер. Если, если, ну, есть такая потребность. Ну, или хотя бы в тот момент, когда у вас там что-то так нагнетается, калашматится, страшно, например, или еще что-то. Вот, прям сели, нарисовали и отложили. Рисовать, это, сейчас, конечно же, времени у нас мало, но рисовать нужно до того состояния, когда вы вот все нарисовали и уже больше, ну, нечего там, ну, вот, вот все, все, рисунок закончен. Если что-то вам не нравится в этом рисунке, то не нужно брать стерку и стирать, нужно как-то его там дорисовать до того, когда он вам там, ну, будет удовлетворять, скажем так, вот. Это немножко отличается от тех мандул, которые, да, в нашем привычном понимании, когда такие вот узоры такие, в общем-то, резные. Можно их покупать, разукрашивать, в общем, они ничем не мешали. А вот именно свое стабилизировать состояние эмоциональное, это вот таким образом, то есть рисовать свое переживание. Есть вопрос у кого-нибудь? Получилось ли вообще? Ну, Ален, я поняла, что получилось. ромашки. Интересно кого-то еще услышать, да, девочки. У нас есть буквально там минутка-две. Кто-то хочет? Я могу сказать. Давайте. Я сейчас я поймала на мысли, что я третий раз делаю такое упражнение, третий раз на арт-терапии. Я каждый раз нарисовала одно и то же. Ну, круто, наверное. И когда сказала свое состояние, дело в том, что я не в этой ночи, а той ночью. У меня всю, всю ночь зуб. Я пережила просто адовую ночь. Я до сих пор не могла отоспаться. Uh -huh. Я стала рисовать. Зуб. Uh -huh. Ну, помогает немножко успокаиваться. Uh -huh. Потом упражнения. я вспоминаю, что я в Москве была на арт uh -huh. Я действительно... хочу вечно спать, наверное. Наверное, да. Наташа, это ты, да? Просто не могу понять. Да, же, это да, я уже. Да. <клыш> <клыш> <клыш> <клыш> ну, вот. А как да. раз у меня луна, звезды. <клыш> <клыш> <клыш> <клыш> может <клыш> быть, да. Может быть. Да, кто-то а а хотел, что тоже... Да, Каменская, <клыш> да. А, да. Анна, Орел. Здесь у меня как-то получилось, когда сказали взять карандаш, у меня по подругой оказался красный карандаш для губ. Вот. Дело в том, что когда в прошлом задании, что как бы не то, что изменилось, а, наверное, на самом деле мне не хватает. Мне не хватает, я скучаю по шоу, по зрелищам, угу. по радости контактного общения. Угу. И мне то, что я сейчас в таком... Мне нравится это заточение, но это все-таки, наверное, по природе не мое. И uh -huh. а ассоциации, вот у меня и красная помада, и клубника, и ароматы, радость, uh -huh. и что такое яркое, тепло, и это все связано с жизнью, которая... С энергией, да, с энергией, да наверное, вот, знает, да. да, которая мне дает именно моя, ну, работа. Uh -huh. Поэтому у меня под рукой был контурный карандаш для губ, алый, вот, и я скучаю еще по красной помаде, потому что ее сейчас одеть... Ну да, да-да-да. Гуляем в зуме только платье голень, куда Нет. деваться. Да. Аня, молодец, сама нарисовала, сама прокомментировала, хорошо. Видишь, Вообще, на самом деле, на самом деле, как бы, арт-терапевтические методы и психолог, как бы, он не сидит там, гадает, ну, вот-вот там... В общем-то, конечно же, мы, если работаем, приходит клиент, и мы спрашиваем, а про что тут? То есть мы говорим, и именно клиент, именно там человек, который пришел на, как бы на консультацию, он рассказывает, про что этот символ. Потому что клубнику для Ани, например, это одно, да, а для кого-то uh -huh. другого это совершенно другой символ. Он может быть ровно противоположный и совершенно не стыковаться это все будет. Главное, как это вот к человеку. Тут вот еще от Елизаветы Пакшиной вопрос. И, и Леночка, я прибью, uh -huh. тут Лена Шалыгина тоже написала. Сало. ну, цветы не знаю, холмах, цветы да. на холмах, я не знаю, может Лена тоже или прокомментирует. Сама что-то хочешь сказать или наоборот вы? Давайте а -а -а. с Лизой начнем, но понимать, что у нас уже, да, время. Да, мы уже заканчиваем. Смотрите, угу. я такой нарубщую фразу скажу, что э, у, у кого еще там вы рисуете, а эмоции не прошли, да, в общем-то, то, э, рисовать, да, да, состояние, когда уже прям вырисовали там, и, и все, в общем-то. Либо если это какое-то что-то серьезное в жизни происходит, то, конечно же, одной вот этой техники ну, недостаточно, лучше как бы обратиться к психологу, что? там масса других методик, которые, ну, разобраться, что происходит. Вот. а да, рисовать до того состояния, когда вы прям выдохнули, знаете, вот это есть, да. Цветы на холмах, ну, я не знаю, про что это, но, видимо, как для вас это что-то значит, там, с чем связано, я не, не знаю, какое переживание вы рисовали, в общем-то. Есть одна техника, просто, и, и, если вдруг никак не получается, прям вот совсем не получается нарисовать, то можно взять, можно закрыть глаза, взять карандаш в другую руку, не, не ведущую, и прям вот рисовать, рисовать вот чего-то такого там вот на, на, на листе, потом открыть глаза и уже там правый или там лево, в зависимости у кого какая рука ведущая, дорисовать, до какого-то образа и, раз, и разукрасить, а потом также ассоциации э, и дать название. Это для того, как, э, если, например, э, переживание вообще зашкаливает так, что оно вот ты его не видишь. То есть бывают в жизни события там трагические какие-то очень да, страшные бывают, что мы в ступоре мы сидим, наша психика настолько вот она перегружена, что ну, ничего вроде как и не вижу. Тогда рисуем вот так вот, мы вытаскиваем таким образом из себя. Если у кого-то что-то какие-то там конкретные вещи есть, ну прям обращайтесь, давайте это, ну, разбираться в общем-то. Это все-таки легкие более-менее техники для того, чтобы это самое, для того чтобы ну, нем, немножечко привести себя там, в норму при, при необходимости, чтобы просто на заметку взяли. Ну и, наверное, все, я заканчиваю. И вот, вот такой вот афоризм собственного сочинения хочу предложить, что да, действительно, именно в наших руках находится либо ручка, либо перо Мы правда пишем историю своей жизни сами. Не то, чтобы мы целиком и полностью ее пишем, конечно же, оглядываясь на обстоятельства, но все-таки ручка у нас, поэтому нужно нужно думать о том, что мы пишем, как мы пишем и ос осознавать свою ответственность на свою жизнь и понимать, что есть люди, которые сами несут ответственность, да, и могут влиять на нашу жизнь. Мы должны разделять, в общем, то, где заканчивается наша ответственность, где начинается ответственность другого человека. Поэтому надеюсь, я была сегодня полезна. Заканчиваю а, свою презентацию. Я думаю, что будет интересно попасть на другие занятия, вебинар, который сегодня будут. Да, спасибо большое. Вот, да. Спасибо, Лена, большое. Да, такие интересные да, методики. Спасибо. И самое главное, спасибо. чтобы мы, мы, мы себе дали возможность да, воспользоваться этими методиками. Угу. Ты, спасибо, Леночка. Да. Спасибо большое. Как да. всегда, интересно. Спасибо. Да. Девочки, ну, у хорошо. нас перерыв. Следующая сессия у нас начнется... Э Через 5 15, минут. Через 15, 15 да, да. через 5 минут ждем вас. вас Можно есть, не расходиться. Перевести дух, да, да. да, Пьем кофе прямо здесь. Что-то недавно была какая-то передача, и, а, нет, была э, конференция выпускников, и, вы знаете, было прямо расписание мастер-классов, э, всего того, что будет происходить, и вдруг э, там есть прямо кофе-брейк. Здорово, но правильно. Да, было, люди почему? сидели с кофе, сидели? разговаривали, обсуждали, что-то, далеко ходить не нужно. Да-да-да, <свёк> ну, ладно. Да. Спасибо, Леночка, а вы думаете, кому приз? Приз. Да, ну, пока можно не озвучивать, <свёк> <свёк> пока подумайте. Хорошо, да, я уже забыла про приз, <свёк> да. Нет, Хорошо. Нет. Ну все. Да, всего делаешь. хорошего. Да, до свидания. У -у -у. Аня Каменский приз. А, она очень активна, <laughs> в общем. -то. Да, согласна. Аня, слышишь? Аня, у вас книга. Интересная книга. У -у -у -у. Всего хорошего. До свидания. А, до свидания. Спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания. Ну, мы, все, мы все здесь. Будем дальше следить у -у -у. за событиями. Да, да, да. И участвовать в мастер-классах. Проект женское и еврейское лидерство – это ответ на вопросы: что такое лидерство вообще, что такое лидерство еврейское, чем отличается женское лидерство от мужского и как мы можем как лидеры прийти в свои общины, что делать для еврейской общины и что сделать в обществе. Здравствуйте для меня такого рода семинары — это лаборатория, в которой мы можем э, заново все вместе, коллективным разумом, подумать о разных моделях и в еврейском дискурсе и в еврейских текстах. Это очень круто. Программа «Женское и еврейское лидерство» учит наших женщин понимать потребности и запросы современности и внедрять изменения в нашу жизнь. Но изменения возможны только тогда, когда мы понимаем необходимость этих изменений, когда мы знаем и представляем четкие цели и видения, когда мы владеем стратегией и инструментами. Произведения этих изменений.